Голос Духа Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Откровение, 2 глава, 7 стих. Среди светильников ходящие, в руке свои семь звезд держащие, так говорит тебе душа. Твои дела и труд я знаю, Молитвам я твоим внимаю, Тебе я ухо преклоняю, Своей любовью наполняю, Когда идешь ко мне спеша. Ты много перенес терпенье В труде, в изнеможении, В борьбе за истину мою, Но кто ж тебя, скажи, наставил, Что для меня, трудяся, ставил? Ты первую любовь твою, Итак, припомни и покайся, откуда ты не спал, сознайся, и прежние дела твори. А если же не так, то скоро приду к тебе и сдвину спора, светильник твой, страшись, смотри, кто ухо чуткое имеет, по знанию мудрости радеет, тот голос духа. Различит, кто пухоть мира побеждает, Чье сердце добрый плод рождает, А древо жизни тот вкусит. Аминь.